Сегодня мы с вами познакомимся с тем, как приготовить фидила. Это такая разновидность испанской паэльи, только главным ингредиентом является не рис, а маленькая лапша, отличная закуска на праздник. По сути, это блюдо представляет из себя тонкие короткие макароны с морепродуктами, сделанные по определенной технологии. Есть легенда, что данное блюдо было придумано случайно, когда кулинар, который его готовил, нечаянно засыпал макаронные изделия вместо риса, потому что был сильно влюблен и летал в облаках. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Кальмара очистите от пленок и хитинового покрова, помойте и нарежьте колечками, треску также почистите и нарежьте кусочками толщиной в 2 см. Шафран залейте двумя ложками горячей водой и оставьте до нужного момента, чеснок почистите, нарубите на крупные куски. В большой сковороде разогрейте 4 столовые ложки оливкового масла, обжарьте в нем помытые креветки с обеих сторон, затем уберите их и там же быстро обжарьте треску. На сковороду добавьте 2 столовые ложки масла, уложите туда чеснок и кальмара, обжарьте на сильном огне 1 минуту, затем добавьте шафран, парику и томатную пасту, доведите смесь до кипения на среднем огне. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь в сковороду засыпьте макароны, посолите, поперчите, перемешайте, залейте блюдо бульоном и оставьте его готовиться на 10 минут, не накрывая крышкой. После подавайте блюдо, вея на него креветки и треску, также добавьте дольки лимона, приятного аппетита подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов вот из чего готовим блюдо паста филини 400 грамм креветки тигровые 250 грамм треска 250 грамм кальмар мясо 400 грамм рыбный бульон 200 грамм томатное пюре 200 грамм шафран 0,5 чайных ложки паприка 1 чайная ложка чеснок 6 зубчиков, оливковое масло, по вкусу, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, лимон, по вкусу, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.